Да, кстати, не пропустите следующее видео. Ведь в следующем видео мы разыграем новую куколку Лол. Привет, друзья! Посмотрите, у нас сегодня видео сравнение двух шаров Лол из глиттер серии. Смотрите, здесь у нас оригинальный шар, где нарисована Queen Bee И шар китайская подделка. Ребята, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие куколки из поддельных Лолов вам попадались. Потому что бывают разные случаи. Например, или две головы, одно туловище. Или, например, совсем нету обуви, или наоборот, ее чересчур много. Вот такая куколка нам попалась в китайской подделке. Видите, здесь блестки не по всем волосам, глазки, ну, еще ничего так может быть. А вот губки прорисованы очень плохо. Совсем линии, не Ну, платье, в принципе, еще может быть. Ничего так, симпатичное. А вот обувь здесь совсем не снимается Даже ножки прокрашены вместе с обувью в синий цвет Но ну, это, ну, не знаю, я в шоке просто И еще одна Посмотрите, как можно было так поиздеваться над куклой Здесь вот глазика половины нету Губки тоже не прорисованы хорошо хоть платье нормально село Цвет, конечно, так себе, но ничего, сойдет А, да, чуть не забыла Объясните мне одно, как можно было бровь нарисовать на волосах? Это что-то с чем-то, честное слово. Одно единственное, что мне здесь нравится, что с куколки снимается обувь. Это плюс. Вот такие две куколки нам попались в поддельных шарах Лол. Ну что ж, давайте будем открывать. Мы его достанем с коробки. Да, ребята, еще одно. Шары Лол вот в таких отдельных коробочках не продаются. Вот такая коробочка с девочками, здесь их много. А здесь такая вот милашечка и почему-то знак вопроса. Да, кстати, смотрите, здесь цифра 7. Даже умудрились написать LOL, не LQL, а LOL. Да, здесь нету бутылочки, просто штрих-код, а внизу ничего нету, никакой отметки. А вот и наш замочек, даже с перфорацией. Но ничего, посмотрим еще, как будет открываться Здесь вот все семь сюрпризов Куколка А вот оригинальный шар, вы, наверное, все знаете Здесь нарисована очень красивая куколка Здесь логотип Лол Бутылочка с штрих-кодом Здесь молния Очень четкая перфорация С легкостью открывается И здесь вот все отметки Ну что ж, давайте начнем Начнем, наверное, с оригинала А вот и наша первая подсказка. Смотрите, ребята, здесь написано Камера, лайт, Экшн. Это означает Камера, Свет, Мотор. Не знаю, может быть, эта девочка снимается в кино. Или она поет. Посмотрим. И теперь откроем первый слой с неоригинального Лола. Открывается, в принципе, неплохо. И Очень-очень тонкая фольга. А вот и наша подсказка. Здесь бомба плюс ракушка. Ну, посмотрим, что это такое бы могло означать. И видите, как оно отличается? Вот это вкладыш оригинала, это подделка. Посмотрите, здесь вот такой вот шарик, весь в сердечках. Такой он красивенький, нежный. А здесь уже нарисована у нас одежда. Хм, странно. У нас еще одна подсказка. Ну что ж, поехали. Второй слой. Вот и наша вторая подсказка. Здесь нарисованы смайлики, что умеет делать куколка. Это мы потом проверим. Не оригинального шара. Вот наша молния. Какая-то подсказка. Хм, здесь только нарисовано, что куколка умеет менять цвет. Посмотрим. Итак, третий слой оригинального шара. Здесь, видите, нарисованы вот такие вот куколки. И возле нее бутылочки. Значит, в этом слое нам должна попасться бутылочка. Вот так, Вот и наш первый сюрприз. Ой, какая красота! Посмотрите, какая розовая бутылочка. А здесь вот она вся в блестках. Такой нежный-нежный лиловый цвет. Очень красивая, мне нравится. Интересно, что это за куколка такая нежная? Ну, а пока мы переходим к третьему слою, нашего неоригинального. Да, вот и наш пакетик. Он даже непрозрачный. Вы представляете? У нас тоже бутылочка, только -то прямоугольная, розового цвета. И крышечка тоже покрытая блестками. И переходим к следующему слою оригинального шара. Поехали. Вот еще один пакетик. Тоже нас здесь ждет. Ой, какие интересные, смотрите. Такие вот лиловые туфельки. Здесь вот с бантиком. Они даже вот на такой интересной шнуровочке по ноге. И даже подходят к нашей бутылочке. А сейчас открываем. Следующий слой. Представляете, здесь даже какие-то тапочки имеются. Вот, смотрите, точно тапочки. Прозрачный пакетик. А, они... Здесь какое-то непонятное соединение, видите? В общем, на фабрике не отрезали. Ну ладно, мы сейчас вот так вот оторвем. Здесь вот такие вот сапожечки. Такого желтенького цвета. Интересно, что это за куколка. А мы возвращаемся к нашему оригинальному шару. И у нас следующий слой. Это нам должна попасться одежда для нашей куколки. А здесь открываем. Ребята, вы только посмотрите, какая красота! Это что-то с чем-то! Я сразу вспомнила мультик про Золушку. Посмотрите, какое оно красивое, это платье. Сразу хочется на бал. Здесь вот такие вот верх розовый, шнуровочка. И здесь, вы как бы, вот смотрите, три слоя платья. Розовый, сиреневый и белый. И все так блестит. И посмотрите, как это все подходит по цвету. И платьице... И босоножечки, и бутылочка, она все-все подходит по цвету. А мы возвращаемся к нашему неоригинальному. Будем открывать нашу одежду. Смотрим, что у нас за одежда. Вот такое платьице нам попалось. Мне, конечно, первое намного больше нравится. А вам? Да, и, кстати, с сапожками оно ну, совсем не сочетается. А мы открываем оригинальный шар. Здесь у нас сама куколка. кладышка коллекционера. Аксессуар, ручка-держатель для нашего шара, инструкция. Вот такой у нас лист коллекционера. Здесь вот все оригинальные куколки, какие могут нам попасться. У нас уже есть девочка-рокер. MC Swatch. Ой, смотрите, это же Диадема. Мне уже нравится, она очень подходит под цвет наших босоножек. Посмотрите, какая красота! Это же целая принцесса. Итак, барабанная дробь. Мне уже не терпится посмотреть на эту куклу, ребята. Если вы уже знаете, кто здесь внутри, напишите в комментариях, как зовут эту куколку. Итак, вау! Вот эта красотка! Эти глазки, эти губки, бровки, а волосы с бантиками. Я себе даже не представляю, какая она красивая в платье. Еще босоножечки, вот так. Я балдею от этой куколки. Не забудем еще про нашу диадему. Ребята, посмотрите, какая принцесса у нас попалась. Ну а мы пока вернемся. Не оригинальному шару. Это что-то с чем-то, чтобы его открыть. О, открыли. Пока открывала, у нас вывалилась куколка. Здесь у нас вкладыш коллекционера. И сразу уже открытый аксессуар. О, боже. А что с ним? Он весь грязный, посмотрите, ребята, он весь грязный. Аксессуар просто... Я не знаю, в чем они его измазали, но он весь грязный. Давайте откроем саму куколку. Здесь уже заметно, что она блестит. Все бы ничего, если бы не вот этот промах. И здесь вот, видите, в самой куколке даже находится болтик. Ну что ж, давайте все-таки оденем нашу куколку. Немножечко все равно получается нестыковочка. Давайте еще ее обуем. Такие вот сапожечки подошли. Вот такие вот две девочки нам попались. Это оригинальная куколка Лол, а это из китайской поделки. Да, давайте посмотрим, ребята, меняют ли куколки цвет. Потому что здесь у нас был вкладыш, что куколка может и плакать, и плеваться, и цвет менять. А эта куколка, оказывается, только должна менять цвет. Вот и проверим, правда ли это. Ну что ж, давайте посмотрим, меняет ли наша куколка цвет. Итак, ледяная вода. Нет. Куколка цвет не меняет. Теперь в теплую водичку. Нет, не меняет. Ну ничего, она у нас и так красотка. Давайте посмотрим, что же она умеет. Еще! Держи еще. О, как далеко! Наша девочка-красавица плюется! Давайте еще проверим, меняет ли эта куколка цвет. Нет, не меняет. А ну, в теплую. Нет, ничего не происходит. Посмотрим, что она еще имеет. Давайте мы ее накормим. Она плюется! О, как далеко! Ребята, вот такое видео интересное и классное у нас получилось. И сегодня я обрела свою семью. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайки. Да, кстати, не пропустите следующее видео. Ведь в следующем видео мы разыграем новую куколку Лол. Ну что ж, до новых встреч! Чао, какао! ка